Планета динозавров. Снимались Джеймс Уинвард, Памела Батара, Луи Лоулес, Карви Шейн, Шарлотта Спир, Чак Пеннингтон и другие актеры. Кэтрин Башман. Монтаж Мария Лис и Стена Гилмана. Композитор Келли Лэннерс. Продюсер Стивен Шеркес. Автор сценария Ральф Лукас и Джеймс Операл. Продюсер и режиссер Джеймс Ши. No Ходим в позицию орбиты. Шестая ступень завершена. Начинаю счет. Капитан, капитан, у нас проблема. Реактор накрылся. Вложение критическое. Уверена занять запасные корабли. Капитан Норд, командирскому мостику. Всю персоналу занять места корабля для эвакуации. Внимание! Все на местах. Полные вперед. Найла, скан Разорвался. Найла? Найла! Просмотри, кто выжил. Найла. Leave Еще корабли покинули Одиссею. Uh, Я не знаю. Yeah. Так выясни. Нет, мы, похоже, единственные в космос, если, конечно, если, конечно ahead, они нас не опередили, и взрыв не отбросилась влияние моих сканеров. Офицер, вам удалось послать сигнал СОС? Да, сэр, но я не знаю, подобрал ли его кто-нибудь. Взрыв, он вызвал слишком много статики. Капитан, что случилось? Одиссея взорвалась. Да, это я видел, но я спрашиваю, что случилось, я не знаю. Я вице-президент...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 Нас впереди планета. Сканеры показывают, что там довольно приличный уровень кислорода. Она пригодна для дыхания. Отлично, Джим. Мы там высаживаемся. мы не знаем, что там внизу, у нас нет другого выбора. Мы идем слишком быстро. Мне нужно больше контроля. Что это гравитация? У нас к сожалению нет силы, чтобы сражаться с we'll Всем приготовиться, но мы ведь разобьемся, если приземлимся на этой скорости. Crash, Капитан, we'll снизьте скорость. Снизь скорость. Сейчас снизим, мы приземляемся. Please, Всем сохраняйте please. спокойствие. Займите свои места. Right, short, we... Я смотрю, мы тонем, очень быстро. И всем за борт, быстро. Oh. Пошли, пошли, быстро. Oh. Come on. Come on. Well. Корабль тонет. Прыгай. Don't <laughs> go. Мы живы. Мы в безопасности. Но вот корабль потонул. <связывая> Не так уж все и плохо, однако. Капитан, we gonna do? Капитан, что мы будем делать? Капитан, что мы будем делать? Ждать, мистер Бейлер. Yeah, мы yeah. на планете с атмосферой. В поле здесь сходный... Да, это And я слышал. Но где мы находимся? Мистер мы только что космоса. в нескольких световых годах от земной цивилизации. Ну, что вы хотите мне сказать? Хотим сказать, что это не Небраска, здесь нет телефонов. Даже если бы были... Это слишком большая дистанция, чтобы покрыть ее. Значит, я не знаю, он знает, где мы находимся, он, он не знает, где мы находимся, он находится. не знает, где мы находимся, и знаешь, где мы находимся. Разве вы не послали сигнал спрос? Послали, но мы не знаем, получили его или нет. Тогда пошлите еще раз. Где запасной передатчик? Oh, I... I Ой, прошу again. прощения, я забыла его похватить, когда прыгнула в воду. А, отлично. Вы не только потеряли корабль, но также...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 I'll help you. Я тебе помогу. It's okay, Chuck can do да, все в порядке. Джек no, справится. Да нет, это моя работа. Назад, быстро, это приказ. Санди, зачем она поплыла? Чтобы мне помочь, успокоиться, все в порядке. Ладно, значит, радио потеряли, и корабль тоже, до одного человека что у нас с оружием четыре лазерных Should пистолета. Right Хорошо, давайте собираться yes. right. и пойдем отсюда. Mike, Я возьму правый фланг. Да, yeah. Майк, а ты будешь прикрывать нас I'm с тыла? И куда мы пойдем? Подальше отсюда. Кто знает, что там было?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 Нет, нет, water, только не воду, только не воду, я right, не пойду, все в порядке, все в порядке. Он просто слегка расстроен из-за там, и я ее не видел. Это не просто какая-то пустыня, пустыня с болотом. Look. Знаешь, возьми это. Возьми, возьми. Если увидишь, что-нибудь страшное, нажми сюда, и лазер убьет все, что движется. Волнуйся, а все будет в порядке. Что случилось? Я дал один лазер Мисс Ли. Она бросила его в воду. Ты дал оружие девушке, которая спала в истерику? Она ведь могла всех перестрелять. Она просто была напугана, я пытался ее успокоить. Джим, как лазер, сломался. Майк, и с днем потеряли одно из наших оружий. И делая это, ты понизил наши шансы на выживание. Ты себя как офицер. Он no knows, right. right. Нет, Джим, вы будете делать command. не так, как вы считаете правильным, no, а так, как no, я считаю правильным. Я здесь right. командир. Джим, капитан прав. Это было очень глупо, Смейстер. Простите. No I'll Больше I'll от меня не I'll будет неприятностей. Я буду делать все, что мне скажут.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 Здесь говорится о том, что правительство гарантирует, что этот продукт содержит необходимость минералов и протеинов, и может легко заменить ежедневное приятие пищи человека и поддержать его здоровье и веселье. Сторожно, я сейчас что-то не чувствую веселым. А как это оборудование? Well, some food, some у нас осталось три лазерных пистолета, немножко еды. Не знаю, those. насколько ее хватит. You а это сейчас сигнальных зеркал. Они нам нужны. One's вот, one's у нас you. есть четыре зеркала. Вот это для тебя. Я техник. Они исследуют. Не знаю, никогда раньше не впадал в такие ситуации. Эй, Эй, ты справишься? How is he? Ну, как он? Fine. A little Нормально, we'll слегка шокирован. Ну, ничего, выйдет. По крайней мере, у него ничего не пропало. Going, ну, и куда мы идем, капитан? И зачем? Чтобы дойти хорошее место so и oh, yeah. разложить When там лагерь, be. пока нас не спасут, да? И когда это будет? Не But знаю. Пока нас не способны, мы будем использовать инструменты, которые у нас land. есть для выживания, и покорять эту землю. Ну this, что, какие-то. Я не планировал этого, мистер Беллер. Если бы ваша компания была более аккуратной и не построила такой реактор, нас бы сейчас не было в Мы за многие мили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 Sounds very, Это на охоту, very hungry. и что бы там ни было, но голос у него голодный.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 It must belong to that thing. Это, наверное, след этого зверя. Like Странно. Ну, мы похожи на отпечаток ноги этого животного. Давайте не будем сдаваться, oh что God, это God. такое. Посмотрите It's туда. Боже мой. Полуследили. Интересно, кто Please. это сделал? Какой-то очень огромный хищник ли тот, кто -то an оставил an этот отпечаток, убил это животное и это точно не травоядное. Ладно, пойдем. Хорошо. Давайте будем отдыхать. Капитан, я проголодалась. Мы отдыхаем? чуть-чуть, мы sure приготовим обед. А как насчет ягод? Пусть сестра сначала осмотрит. Может быть, они ядовиты. Ну что у тебя там, Шарлотт? Можно что-нибудь поесть? Вот, попробуй. Очень похоже на чернику. Да, Теперь мы что-нибудь заесть. А это что? Очень похоже на ягоды Беладона на земле. О, друзья из дома. Смертельно отравлены.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 Ну ладно. Похоже, здесь мы и поднимемся. Эй, эй, куда мы пойдем? Наверх, мистер Бейлор. Наверх. Ты что, с ума сошла. Почему? Так что то, что я видел несколько миль тому назад, меня потрясло. Я решил найти небольшую плату. И, и там мы будем в безопасности больших животные которые не смогут. Залезть. Так вот знаешь, что я тебе скажу. И еще одно животное тоже не собирается провести. Это я. Ладно, пойдем. Это сумасшествие. Харви, oh, cool. успокойся, да ладно You're gonna go up И ты туда полезешь, да? Это была наша еда, капитан. Вы кого-нибудь поште вниз за ней? Вы что, доброволец, мистер Бейлор? Это была наша еда. Мы найдем еду на платы. Давай подождем остальных. Дорогая, я истощен. Сходи к источнику, набери воды. Эй, одну минуту. Тебе еще трудно будет подниматься и спускаться к источнику? Слышь, что тебе скажу? Найди себе новую девушку. Я просто пить хочу. О, боже мой. А я сразу не понял. Тогда ты оставайся здесь. А я сейчас...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 Пусть она принесет воды. Ну <соценно> прости, я не хотел причинять <соценно> тебе неприятности. Слушай, кто-нибудь из вас принесет мне воды или нет? Нет, <соценно> можешь не волноваться. Okay. Я сама могу себя постоять. <соценно> Хорошо. Прости. <соценно> прости, что начал. <соценно> Дорогая, только набери воды похолоднее. Заткнись. Эй, hey, I... <соценно> hey, молодая девушка. Your efficiency record. Это плохо отзовется на вашем послужном списке. What's this? Это что такое? I quit. Заявление об увольнении. About Прости, It за такое короткое vacation. замечание. Можешь вычесть это из моих отпускных? Oh, uh... еще пожалеешь.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 А это что такое? Эй, Найла! Эй, Найла! Эй, Найла, Найла, иди here, сюда! Иди, иди. You know is, Знаешь, что это такое, дорогая?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 Лейли. Dead. Харви мертв. We heard the scream. Мы слышали крик. Пойдем. Может быть, скажем? Что-нибудь на прощание. Я скажу. So Я хочу попрощаться с ним. здесь. Здесь зачем? Хорошее место, we'll для того очищаться, to Оставимся when? здесь, пока нас не спасут. Пока не спасут. И когда это будет Ли, мы застряли здесь Ли. Теперь это this наша жизнь. Girl. Это наш мир. Понимаешь, Они знают, где была Одиссея, когда они потеряли planet, наш сигнал. Они отправятся when? через космос, они увидят эту планету и приземлятся сюда. And когда? Say, не знаю, когда, но ставить все в порядке. Когда они прилетят сюда, если что-нибудь на до нас не наберется. Size, а что ты предлагаешь? On, ты предлагаешь you. охотиться на него? Ты видел Jim, его размеры. Right. Ладно. With... Джим, капитан прав. Мы не можем охотиться with... на эту штуку. Послушай, несколько with... лет тому with... назад волки with... могли перегрызть всю деревню до тех пор, пока человек не вышел. И не убил волка, тогда волк понял. Мы бинозори. должны выйти и научить we'll их. Мы не будем рисковать жизнями, пытаясь убить динозавра. Мы останемся tourism. здесь, в безопасности. We're безопасности? Мы заключенные. Там, Там далеко We're земля, на которой можно строить. Мы техники, мы можем here построить тележубные общества. А здесь мы I только дикари, прятающиеся It, в пещерах. Я сказал, мы останемся. Действительно, это долго Мы не можем рисковать жизнями. Да. Our job is to stay alive, not conquer new Для нас самое главное остаться в живых, а не завоевывать новую планету. Right, а что дело на Одиссеи? Ну ладно, ладно, ребят, успокойтесь, мы дома. У нас много build, работы. Нужно построить оружие, инструменты. Мы здесь we'll построим стену и будем в безопасности.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 Ты думаешь, вы построили эту стену напрасно? Я этого не говорил. Джим всегда идет right, в разрез really моим времени с моим мнением. Это неправда. Каждый раз, когда я говорю, он смотрит на меня этими глазами, как будто думает, думает что я It's дурак. Ли, ты принимаешь he's его критицизм слишком близко к сердцу. Это просто твое решение, вот и все то же самое. Нет, ты хороший человек и Джим это знает. У него просто есть свои собственные идеи. Он бы не шел с ним в разрез, и бы считал, что это правильно. Значит, ты согласен с ним. Я просто думаю, что тебе нужно иногда слушать мнение остальные. А ты всегда говоришь что что ты хочешь и делаешь то, что ты хочешь. Но если я пойму, что твое решение будет неправильным и будет вредить нашему здесь проживанию тогда, тогда я буду принимать свои собственные решения.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 Да, да, вкус ужасный. Но mm, so Зато чувствую прекрасно. Может быть, кому-нибудь нужно оставаться на часах? Oh, on, boss, да ладно, босс, зачем же мы тогда сделали это заграждение? Давайте расслабимся. выпьете с остальными. You me twice. Работал вдвойне и выпьешь вдвойне. <laughs> Как ты можешь пить эту штуку, а? Это только первая чашечка. Кроме того, я думаю, мы не отравимся. Так, посмотрим. Кабарнес Ваньон. Була Веньео 99-го. Танец желания. В чем дело? I'm just a Everyone is, Мне нравятся вечеринки. Please. Ну, всем нужно расслабиться. Джим, пожалей его, Ли делает все, что в его силах. Я знаю, но этого недостаточно. He's not like you. Он не he похож doesn't на тебя. Right. Он не знает, sorry, что can. верно, а что нет. И вы такой саркастичный, а я За последние несколько you. недель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 А потом фермер говорит, well, что у меня нет дочерей, у меня есть сын, который путешествует с продавцом. Где ты была? Проверяла ограду. Ну, здесь, в безопасности, как будто дома в постели. Hey, yeah. Да здравствует новый мир. Quaintance be forgotten, forgotten. never wrought to mind The Sure old acquaintance Quaintance. Дичак. Я послал его, чтобы он поставил worry, right. рефлекторы. Ну, не волнуйся, that, и все well, будет в порядке. As as Иногда он чувствует себя таким растерянным. Может быть, сходить за ним, посмотреть за ним. Я послал его за горами, если хочешь. Иди. Тогда пожалуй пойду sure. помогу ему. Хорошо.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 10. Любой корабль, сканирующий эту планету, быстро обнаружит нас. Так это же великолепно. Если бы была we поисковая партия в этой части галактики, мы должны в это верить. When? Интересно, когда же они появятся? Теоретически, the мой сигнал может бродить в космосе и вечно. может быть, через лет семьдесят кто-нибудь спустится know. сюда для того, чтобы найти нас. Ну, где мы ahead. тогда будем? To Я today. не знаю, но мы не продумываем будущее. Мы делаем то, чтобы даже делать сегодня. А может быть, ты прав. Может, мы только зря тратим свое время. Мы разложим здесь рефлекторы, no. а кто-нибудь спустится и съест их. No. Нет, no. это no. вряд ли. What? На вкус они ужасны. Что?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 No, you can... Да нет, you go back to camp. не надо, we'll возвращайся в лагерь, я сам okay. закончу, хорошо? С тобой все в порядке? Вот твоя безопасность. Ее чуть не убили. Well, no никто никуда there. не будет идти по одному. будет ходить по парам. Back, sure эта штука еще придет. Do do если мы, конечно, Church? не сделаем Church? так, чтобы она Are не вернулась. Как? Убить ее? Да, но кто-нибудь из нас we'll может wait? погибнуть. Значит, мы будем ждать, пока no. эта штука не проголодается no. и не вернется? Now, Нет. No. Пойдем no. догоним ее сейчас, пока она no. ранена. Айтон прав. Я я Господь, подпрыгивать и прятаться при каждом зовут. Я хочу навести ответный удар. Ли, им это нужно. Они должны на это пойти. Этот страх и напряжение, он плохо влияет на нашу психику. Сюда. Сюда. Сюда.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 Семь начинает. We should back camp. Пойдемте лучше в лагерь. Сюда, только тихо. Чак? Туда, вы туда. Приготовься. Давай. Отличный выстрел. Осторожно. Отлично. Получилось. Получилось. Пойдет, ребят. The fire. Ты так ты смотришь на него. Я даже подумал, что я загипнотизирована, и смотришь какие-то видения. Mm -hmm. Мне просто интересно, like к чему even нам even еще придется привыкнуть? Найла, что с Ли? О чем ты? В последнее время так взволнованы, но все взволнованы, like нельзя расслабляться в подобных I mean, ситуациях. He...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 Очень просто принимать решение, когда это вопрос жизни Я, конечно, отрицаю его способность, но, мне кажется, у него очень мало опыта. Ты думаешь, Джим справился бы лучше? Джим путешествовал гораздо больше. Он был во многих мирах. Ли, ну, я знаю, что он закончил Академию с отличием. У него отличный послужной список. Ли делает то, что считает нужным. Даже в этом мире у нас все равно есть And правила. Или капитан, right. да. You, course, ну, а ты, конечно, все всегда делаешь по правилам, yeah. да? А ты понимаешь, что если слишком we и мы будем charge... жить по правилам, то ты будешь... Главный. Ты сможешь нас вести? Ты сможешь спасти нас от этих динозавров лучше, чем Джим. Вот, пожалуйста, Memories. что? Земля и дом. Я вижу ее. Во мне. Space, Она находится Just в миллионах миль отсюда, еще одна планета. И я думаю, о ней не хочется плакать.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 Mm-hmm. <marriages timing> быть, мы приближаемся. Посмотри на эти следы. Его убежище где-то здесь. Пещера. И этот запах похоже, он из оттуда. Наверное, этот динозавр живет здесь. Пойдем. Скажи же мы что-то сделать с огнем. Мы как вы должны it. его разжечь. Нет, Найла. Нам нужно решать that's сейчас не огонь. Good.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 Наши копии И напасть на него Нет, no, agree, я лучше за идею Ли А я согласна с Джимом Что so, если он не будет есть Let's эти ягоды? Work, мы сначала попробуем идею nothing, Ли Если она не сработает, мы ничего не потеряем it. И мы тогда постараемся right. подойти к этому Более we'll прямыми мердами Джима Chuck, Хорошо, тогда давайте Вы идете за ягодами, Чак, mm -hmm. ты пойдешь с нами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 leaving the valley.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 Знаете, что мы должны сделать? Хорошая работа. Nice Я подумал, нужно слегка размять кости нашего друга. Мы готовы. Только дай нам сигнал. Ну что ж, пошли. Пошли. Бегите! Быстрее, быстрее! Получилось, получилось. Пошли. А где Джим? Джим! Джим! Джим! Джим! Что-нибудь вытащите меня отсюда.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 Шейн, Вернер Уайлд, Майкл Пейр, Чак Беннингстон, Шарлотт Спир, Луи Лоуэс, Памела Боффар.